Всем привет! Это канал Осторожно Урбанисты. Здесь мы рассказываем вам о жизни и устройстве наших городов. Ровно год назад на этом канале вышел первый видеоролик, и был он посвящен пешеходному переходу в Лао. Тогда мы смотрели на его рендеры. Уже тотальный блядь, не смогли блядь, сделать блядь, тротуаром на всю блядь, улицу! Нет блядь, вы изначально такую хуйню рисуете как? И это еще первая картинка, то есть мы еще даже дальше не достали. И спустя год мы приехали, чтобы вживую посмотреть на уже построенный самый современный надземный пешеходный переход на Кубани. Если честно, я устал подниматься, но вы скажете, ну как же, подожди, мы помним, год назад мы смотрели ролик, и там на рендерах были эскалаторы, да, их действительно построили, только они уже не работают. А, они вниз не работают, наверх-то можно было подняться. Лох это судьба, что поделать? Надземный пешеходный переход в ЛАО рекламировали как инструмент борьбы с заторами, ведь по мнению дорожников, именно пешеходы виноваты в пробках. На все возмущения людей, ответственные за проект, отвечали. Там будет все для маломобильных. И лифты, и эскалаторы. Одно удовольствие будет переходить дорогу. Как мы успели заметить, это очень помогло. Он человек перебегает. Урбанизма. Да. Вон, кстати, опять даже дети вот с детьми переходят. То есть, вот мы реально, мы стоим тут, даже не успеваем смотреть в ту сторону в эту сторону. Во, видишь, опять. И вон там люди опять перебегают. Охренеть. Нам понадобилось всего лишь 5 минут постоять на этом замечательном надземном переходе, чтобы увидеть, что и с одной стороны люди перебегают дорогу, и с другой стороны люди перебегают дорогу. А эскалаторы-то работают, вот казалось бы, вот вам кайфуйте, Но нет, люди все равно будут перебегать дорогу, несмотря даже на такие замечательные технические решения. Если мы откроем карту, то увидим, что у людей забрали удобные наземные переходы с зеброй, которые шли очень близко друг к другу. Вместо них появились пять внеуличных переходов на расстоянии 500 метров друг от друга. Если нам надо будет перейти с того угла, нам надо будет дойти сюда подняться, даже по эскалатору подняться, перейти дорогу, потом на эскалаторе спуститься вниз и опять преодолеть туда 100 метров. Естественно, что так никто не делает, поэтому люди перебегают. И в этом нет вины людей на самом деле, в этом есть вина проектировщиков. Но, с другой стороны, у нас есть серьезная проблема. он кстати, опять человек перебегает, и вон еще один человек перебегает. Я вам не шучу, вон они. И люди все равно будут перебегать дорогу, даже несмотря на работающие лифты и эскалаторы. И это на самом деле не вина людей. Надземных и подземных пешеходных переходов в городе быть не должно. Это вредительство и градостроительная ошибка. Но у нас есть серьезная проблема. Вот эта двухсторонняя дорога является единственной артерией, которая соединяет Сочи и всю остальную Россию. Наш город расположен в тупике, с одной стороны моря, с другой стороны горы, с третьей границы с Абхазией. И с этого момента начинается дискуссионный вопрос, ведь помимо личного транспорта, по этой дороге идет и все транспортное снабжение Сочи, а также это единственная дорога между двумя районами. Следующая остановка Лоо. Да, у нас есть ласточка, но она не всегда удобна. Остается два выхода. Либо продолжать строить внеуличные переходы, либо построить трассу в обход. И почему это дискуссионный вопрос? Все дело в том, что это не загородная трасса. Она идет вдоль жилых районов, вдоль поселков. Здесь живут люди, на постоянке живут люди, и поэтому создавать такое неудобство в виде пешеходных переходов надземных, это очень-очень плохо. С этим надо что-то думать, надо как-то решать. Возможно, построить какие-то транспортные хабы, возможно, построить какую-то разгрузочную и погрузочную цеха, чтобы доставлять, допустим, не машинами, если уж сильно дорого строить дорогу, доставлять не машинами, допустим, грузы, а железной дорогой. Но это уже вопросы, конечно, к администрации и к мэрии. Если же вы хотите услышать мое мнение, то я считаю так, любую проблему можно решить, а в городе не должно быть внеуличных переходов. Но мы с вами немного отвлеклись, давайте же снова сравним этот переход с его рендерами. Год назад мы с вами смотрели на замечательные рендеры и видели, что на рендерах они не смогли нарисовать пандус вровень с тротуаром. Вы мега супер-пупер, тупер-современно-пешеходном переходе не смогли, сделать пандус вровень с тротуаром. Они, видимо, посмотрели наши ролики такие, ёп, это ж реально была тупая хрень, и поэтому они сделали идеально ровненько. Поэтому, если вы захотите подняться по этому замечательному, прекрасному, просто супер-безопасному пандусу, вам здесь ничего не помешает. Упустим это. Допустим, я иду с коляской, а мне не надо подниматься. Мне надо пройти дальше. Как я, блядь, это сделаю, если у вас кребанный пешеходный переход на всю, блять, улицу! Еще один аспект, за который мы с вами очень сильно переживали год назад, что надземный пешеходный переход закроет весь тротуар и не будет возможности пройти дальше. Но, как мы видим, место по тротуар все-таки оставили. Ну что ж, вот мы с вами и посмотрели на этот замечательный надземный пешеходный переход. Целый год мы радуем вас замечательными видосами. Поэтому не стесняйтесь, подписывайтесь на этот канал, пишите комментарии, лайкайте это видео, лайкайте другие видео, смотрите, наслаждайтесь. Все мы делаем только ради вас. Еще раз, это канал Осторожно, урбанисты. Здесь мы рассказываем вам о жизни и устройстве наших городов. Пока! И был он посвящен строительству подземных. Вот так вот, одна оговорка, и все. И наказан на ступеньке. О, да запарить, подниматься туда-сюда-обратно. Спустя год мы приехали сюда, чтобы посмотреть на уже построенный, самый современный подзем. Вот опять оговорился, говорил, теперь опять подниматься. Какой ужас. Это туда-сюда ходить, с ума сойдешь. Я устал, хочу люби. Если честно, я устал подниматься.